Так, принцесса. Может, хватит звать меня так? А что не так? Разве ты не принцесса? Меня зовут Элика. Ладно, извини, принцесса Элика. Я не запомнила твое имя. Я тебе его и не говорил. Приветствую всех любителей видеоигр. Будем продолжать проходить Принц of Перси. Естественно, ковры мы не получили такой силы. Решил попробовать играть с геймпада, поэтому пару раз уже накосячил вещах. Ну, я уже в самом начале уже начал разговор, посмотрим, как будет сражение и все остальное. Может быть, все-таки Сквятеру будет проще. Просто на самом деле, я долго не мог вспомнить клавишу с перчаткой. Так, а, да, а еще не могу <смех> идти, еще я, возможно... Нет, возможно, я буду все-таки играть Сквятеру, потому что здесь я уже примерно все помню, что да как... Ага, хорошо. Блядь. Понятно, да, хорошо, хорошо. Таймер забыл, если вот этот вот я могу, да. Так, пока они ползут туда, мы его поставим, естественно. Только вот уже на 2 минуты меньше. Все, давай, спрыгивай. А, ну так нельзя же, конечно. А, вот тут я сейчас чиханул нормально. Так, а куда нам? Сюда, наверное, да? А ты не хочешь это самое? Показать мне путь. Ладно, бежать. Ну? А, на Е. Хорошо. Да, значит я был прав. Ну, в принципе... А, забыл, что еще кое-что сказать. Чтобы открыть какую-то точку, нужно собирать семена. То есть, вот чтобы ее открыть, я собрал здесь 33 семечка. Все просто. Ой, подожди, подожди, может быть на нам туда Нам все-таки сюда, хорошо Я забыл, какую нету клавишу нажал Так, R, по-моему по Да, R, R, все верно Так А ты не хотел вот так сделать, да? Ага, хорошо Я лучше на всякий случай буду Следовайте вот этой штучке. О, отлично. Так, а это самое, а ты упасть не хочешь случайно? Молодец. Все-все-все, падай. Там еще можно получить парочку, да? Думаю, стоит взять. Ну, раз уж мы все-таки с этой стороны неподалеку, то почему бы не взять? Так она здесь сама, смотрю, справится. Хорошо. Пусть это всего пару штук, но они нам помогут как минимум. Давай, наверх. я держу тебя. Да наверх. Держит он меня. Конечно, я заметил. Пусть это всего пара штук, но зато мне в будущем надо будет меньше собирать. А это мы вернулись на исходную, да, как я понимаю? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тихо -тих -тих -тих -тих. все все все Остаемся здесь. Идем полностью обратно. А, ну, блядь, да, сказал я, пойдем полностью обратно. И вот мы вернулись обратно. Это самое быстрое возвращение, которое когда-либо было. Дай. Блин, он так не перчатки красно спускается Ой, я хотел вызвать Вот эту вот штучку беленькую А получилось все не так Ух, в общем, Орехман Подпортил нам всю жизнь Что очень печально, если честно О, еще и туда надо зайти Это не факт, что получится А ты зачем наверх-то? Нам вниз, еще вниз Отлично. Так, ну как. Ага. Я должен был как сделать это дело? Ага, ага. Ага. ага. А, ну здесь-то, в принципе, все просто. Да. Не ту кнопку. Отлично. ту да, все-таки я запомнил, что все-таки... Я, правда, долго не мог вспомнить, на какую кнопку использовать перчатку. Это было так смешно, капец. Так, еще раз укажи мне путь. Налево или направо? Налево. Пойдем налево. О, все, сразу видно, где очищенная территория, а где нет. А, по-моему, на эту черную дрянь вставать нельзя. Теперь будет мне подсказки, да, с геймпада фигачить. Конечно, приятно, но где ты был, когда я пытался использовать, как это называется, перчатку. Я минут 15 на это просрал. Прыгай. А, не дотянусь, да, все я думал, дотянусь. Думал, блин, вот это я наебался с тем, вот это я молодец. Ну нет, игра мне не дала это сделать. А, ну все, здесь больше этих светлячков не будет, я понял. А, хорошо. Здесь в конце можно и подпрыгнуть Подсказок, конечно, много С каждым разом они все сыпятся и сыпятся Что, в принципе, помогает а, не забыть управление Особенно, когда вот, не играл достаточно долгое время Потому что я занимался немножко другими играми Но об этом вы узнаете уже попозже Блять, почему камень нельзя завертить, так как неудобно? Бля, вот здесь криповат. Она же еще битвы ждут, точно. Там всякие мини-боссы, там все такое. Я уже и забыл, что здесь есть сражение. Просто я вспоминаю какого-нибудь Принца Персия. Такого более динамичного. По типу с двумя... Два клинка. Или забытые пески, по-моему. Так, нам куда? Укажешь путь, малышка? земля на мы можем лезть вверх по лиану, а затем перейти дальше Перейти дальше куда? Там и выясним Просто куда? Давайте, давайте там выясним на месте, блядь, когда будем огребать уже Вот оно Кажется, мы потеряли путь к отходу Если мы окунемся во тьму, то потеряем вообще все Так, путь к отходу-то ладно ты мне лучше. Ага, тут сейчас мы поскользим, да я почему-то не утюгнул. Спасибо. Так, как понимаю, эта дрянь будет подниматься все выше и выше, и нам надолго останавливаться внизу нельзя. В принципе, это логично. Как бы это хоть дает какой-то какой движ. Меньше думать, больше делать. Да, и вправду. И вправду поднимается. Поднимайся, подымайся, подымайся. Укажи путь. У, а? блять, напугало. Давай, прыгай. Ага. Еще раз, рррр, отлить. Да куда ты? А я думал, я сейчас сам себя спасу. Она меня сейчас повыше, да подняла? Нет. Так, а это же же перестала подниматься, что ли, или я что-то не пойму? Это, это сейчас э, всю эту самую мне сбила. Пантологию быстрее подниматься хотя бы хоть как-то это выглядело ну вполне сейчас? себе эпично а теперь это выглядит как-то ну совсем обычно прям даже как-то обидненько немножко по стеночке по стеночке нужно добраться до него и остановить. эй отойди оттуда говорит ему просто типа кыш блять слышь ну хоть туда ушел да он сейчас наверно к нам подошел да конечно Так, наконец-то нормальные сражения Так, это блок, ага, хорошо Так, как там рывок делать? Отлично Лупи, лупи, лупи Пока у нас не будет атаковать этот самый Давай мелкая Вместе, вместе, вместе Вообще красота Вообще, мы прям О, прям о, о. Куда, куда не на ту кнопку нажимал Надо было просто лупить было, ладно, пофиг Обратно его к стене, к стене, к стене Ой, опять не успел Ладно, ничего страшного Мелкая Отлично Блок Блок Блок Двойное Давай А, то есть Теперь, теперь мы поменялись местами, вообще красота А теперь обратно поменялись местами да ладно, его к стенешнему нельзя при это самое. Ой, блок. Блок, блок, отлично. Это тебе честно, сражение мне не очень радует. Вот если прям честно. Типа мы сюда двигались, грубо говоря, 10 минут. А, надо быстро там нажимать, да? 10 минут чтобы чисто вот это вот файтинг на пару минут буквально занять. А потом 10 минут еще собирать светлячков. Звучит, конечно, так себе, если честно. То есть в, это, в этом, в принципе, весь смысл. Все-таки, при, при, это, принц перси, там, какие-нибудь клинки там и так далее. Звучал, Теперь, при, похоже, мы так, для получения от храма нужно семена света. Каждая сила открывает новую землю. Да, я понимаю. Ну, давайте собирать, что можно сказать. О, Чуть было бы меня это самое. Так, я понял, так будет быстрее. Ага, ага, ага. Не знаю, буду пока это рандомно делать. Ну, типа, какие соберутся, такие соберутся, а там уже разберемся. А упасть? Не хочешь? Хотел просто спуститься ниже, а по итогу, блять, упал, в вернулся в самое начало. Ну В принципе, да, проще всего 17 собирать, начинать было отсюда, как я и полагал. Выше вроде ничего нет. Справа тоже, слева тоже. Блять, как-нибудь побыстрее упасть нельзя. О, так он побыстрее спускается. Все потому что вместе с ней не, не, не тяжеловато типа. Так, а сколько мне надо семян-то? Ну ладно, давайте вот эту точку выберем А, то есть я уже могу, да, ее брать? Отлично Это хорошо Это как бы очень радует Но если я нажмите... е, я... Да-да-да, я понимаю Если я могу собрать здесь 10 семян То почему бы и нет? Ну еще точнее 10 Давайте молодец, я просто гений. Так, ладно, куда ты меня сейчас зашлешь? Вначало. Спасибо. Так, как взять эту семечку? А, ну, ага, оно. Тьфу, ага. оно торчит из трубок. Так, это семечка я уже понимаю, как взять. Ага, красавчик. 53, еще 7 семян. Берем 7 семян и можно это Продолжать сам... нашу <с> Там еще наверху, это ладно. Вот здесь еще есть. Так, ну-ка. Ага, не ну-ка. Так. Угу. Мы должны найти еще больше семян. И это прекрасно понимаю. Блять, а вот он падал на землю все-таки. Ладно, тут как раз три семя есть. Если я возьму все три. А почему ты наверх попал побежал? Мне не скажешь. Отлично. Стоп. Ладно, мне не хватало три, но в итоге не хватает теперь еще два. Поместьями? Блять, не вижу. Ладно, сейчас узнаем. Блять. Ух ты, не клянайся, она как меня выручила. А мне куда? В обратную сторону, да? Да, понял, спасибо. Сейчас я еще вот это вот возьму. Угу. А, для силовой платформы я их собираю. Вот оно что. Понятно. Короче, ладно. Так, я могу активировать... Ага. То есть, активировав ее, я открою проходы вот сюда, сюда, а потом, типа, логово открывать. Угу, угу, угу. Так, как там телепортироваться? Угу. Туда есть телепорт. Все просто. Ну, чтобы времени отнимать, показывай нам дорогу. В принципе, судя по всему, чтобы открыть чисто все проходы, придется собрать все семена. Если я правильно понимаю А это, конечно, ну, не сахар Как минимум, это правда долго Так, а, спасибо за подсказку Блин Ну где... -то... О, там еще, кстати, есть Надо не забыть Хм. Интересно, пройду ли я ее полностью? Так, раз, два и прыжок. Так, а вот здесь все просто. И оп, и оп. Он дождется Надеюсь, ее Да, если бы оно было бы ядовитым Это было бы, конечно, капец Да я понимаю, что я теперь могу активировать Но смысл мне активировать следующее Если я могу еще поднакопить И сразу несколько активировать Ну, что логично Как я понимаю, там орехман ослабнет Станет более немощным и все в этом роде. Мы, кстати, вернулись оттуда, откуда пришли изначально. А, я думал, ниже опускаться нет, ну, не советуется, скажем так. А по итогу на самом деле там просто ничего. А вот здесь вот уже падать не советую. Тихо-тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. Пока это самая свою способность используем. эта дрянь, конечно, выглядит прям вот такой-си. Куда двигаться? Выше, да? Хорошо. Так. Зачем он ее хватал под руку, если... Это часть королевского дворца. О! -о, -о. Ты жила тут? Ты и твой отец. Здесь жили многие люди, которые потом покинули нас. Сначала опустила долину, потом развалилась цитадель, затем город. Остался только дворец Страшновато быть тут одни. Здесь мы встретим не призраков, а иллюзий Наложница будет ждать нас Так, хорошо Это на самом деле немножко пугающе Так, нам вниз показывают. земля Но мостов между платформами нет Придется перебираться по колоннам, затем прыгать вниз. На самом деле это самое быстрое пока что, как по мне. Oh, нет. <связывая> а почему она его не, по не поевала? Сейчас. Молодародная земля чиста. Принцесса? По твою мать. Она... <связывая> Что, больно? Давай-ка попробуем еще раз О, сейчас Выглядит, кстати, она ничего так Сиди тут, я ее найду Сиди тут Какие прекрасные мемчики Итак, ладно, ты пока тут перекуриваешь, я пойду к ней Кто он? А? Принцесса и ее человечек Туда заблудшим путешественниками Знающих, куда они пришли и зачем Не беспокойся, я все знаю Зачем я здесь, что я тут только вот у меня вопрос, почему эта наложница стала злой? Ну, это не страшно. А, дверь закрыта. Ладно, не страшно. Ой, а как? Подождите, а вот я сюда сейчас полз. Подожди, подожди, подожди. Сейчас это самое, немножко... Я что, выбрал не тот путь? Да, я выбрал не тот путь. Блин, ну тебе повезло просто сейчас очень. Такая, поспеши <смех> Я уже просто, знаете, представляю, как они просто си Сидят и угорают Надо мной, типа <смех> бля, чуть-чуть в эту хрень Темную не зашел ч то FPS, кстати, просил Так, тихо, ладно Так, ну, я уже понял Это иллюзия, да Попадается на глаза попробуй еще. Так, а вот теперь Ага, теперь все, теперь так же А ч а мне ФПС так просел? меня прям Нагнетает вот эта Просадка Если честно Прям это так резко произошло Естественно. Для О, а сюда мы уже ходили, это я помню. Хм. Она так много говорит. Я просто не понимаю, почему она ее не убивает. Она ее просто держит или эм... что-то здесь не так, если честно. Опять иллюзия. Сейчас она в центре, да, будет. Можно. Какая она тихая. По сравнению со всем, что тут есть. Ой, как это освободилось? -то? Ой, блин, ладно. Давай, давай, давай, давай, давай ее просто скинем. Ай, не дала скинуть себя, падла. Конечно, давай. Она тебя держала, а тут так все вышло. Ой, ой, ой. Еще разочек, еще разочек. А теперь моя очередь. Ой, я думал моя очередь. И мой удар, и твой удар, и мой удар. А должен был прям комбо-комбо совершить. Конечно, мы сейчас вместе все намутим. Кстати, когда не... Вот, вот эта комба. Ой. Ой. Ой. Ой. Что-то как-то вообще беспонтовенько. Пару раз меня тыкнуло. Все это очень забавно. Скажи мне, что можно избавиться Если мы заточим охремана. Или пройдем в покое за черными вратами. Хорошо. Смотрите, буквально за чуть меньше, чем даже 20, хотя ладно, чуть больше, чем 20 минут, мы, в принципе, справились с двумя зонами. То есть, считайте, за полчаса я очищаю две территории, потому что я сейчас буду еще собирать это говно. Так вот то, что вот просадки в пэс мне вообще не устраивает. Ну, посмотрите, как картинка двигается никогда не думал, что буду стоять на сцене. Спасибо, что пришли на наш сегодняшний спектакль. Смерть на наложницы. Она не мертва. Я могу помечтать. Разве не для мечтаний все эти сцены? Если ты не будешь мечтать, никогда не станешь лучше. Представляете, как они двигаются? А если не просыпаться, промечтаешь всю жизнь. Идем к следующей плодородной зиме. просто эти просадки, просто что-то с чем-то. Я вообще прям не понимаю, что произошло. Такое чувство, как будто, блять, что-то сломалось где-то. Просто посмотрите, как же двигается, как, блять, мне сейчас глаза выпали, если честно. Ам... хорошо. Вопрос другой как теперь вернуться обратно? А, я понял. Ну, в принципе, тут, ну, бегать-прыгать не так много, в общем. Я, наверное, остановлю запись, потому что на... Ну, на этом, в принципе, все. Я буду пять... Ой, я забыл на это нажать. Надо Ага. Забывай, что здесь... Так, сначала сюда. Надо как бы дособирать эти самые... Um. Ладно, я что-то не понял. А как ее взять? Ну, ладно. Где-то там. Так. Здесь их, кстати, не так много. Хотя не нормально так разбросано. Блять, камера просто Так. Ну ладно, раз уж страдаю я, то пострадаете чуть-чуть тебе. -чуть Ой Так, это я взял Не-не-не-не, ты рано Блин, вот это вот больше всего бесит Возвращаться обратно Прыгать туда, возвращаться сюда Так, а я внизу все А, нет, не все взял Падай, понятно, зря упал не падай. Так, как я сюда поднялся? Ага. Падай. Падай, я сказал. Еще ниже. Так, что я не взял? Вот это я не взял. Бля, придется обратно возвращаться. Ну, чтобы сверху потом все взять. А-ра-ра. Так, тихо. Картинка, тихо. Так, сверху. Uh -huh. Uh -huh. Сюда пойдем И уже будем заканчивать uh -huh. Uh -huh. Отлично uh -huh. Отлично Отлично Потом нам сюда Решай, куда мы пойдем теперь Да, сейчас будем решать, но uh -huh. так я еще вот эту возьму И вообще куда-то не туда я прыгнул Так, надо вот Туда запрыгнуть угу. Угу. Точно Тут их просто сразу парочка И это прям удобно А, точно, он же пытался добраться Без ее силы сюда А теперь мы добрались сюда вот так сразу две взяли так 86 это хорошая новость Нет! ай да ладно не дотянулся пофиг на этом все а все остальное потом так подождите -ка. а тут еще вот это вот интересно так если мы вот тут потом вот тут вот тут а тут только спуск а как сюда попасть я что-то не понял ну здесь-то понятно ладно здесь только пыт он собирался использовать вот этот план, чтобы упасть, но сейчас он, когда решил туда упасть, ему, блядь, высоко. Это вообще законно, как скажите мне, пожалуйста. Не. Ладно. Вообще, надо следующую вот эту точку открывает. Так, если, короче, две точки за полчаса, примерно плюс-минус... Раз, два Следующий ролик, третий Так, это второй ролик Так, это третий, это четвертый, это пятый, это шестой Это седьмой, это восьмой, это девятый бля, еще роликов 11 Еще потом босс нас ждет Ладно, давайте активируем э, как сюда? А, телепортироваться я сюда не могу, а сюда? Сюда могу Отлично, давайте активируем как раз таки Эпичность уверена, времени надо подойти так Подожди, подожди Карту, карту, а карта на этом так, как тебя там пометить, я забыл. Ну, пробел, да? А, -а, -а, -а, а я не могу, да, ее так активировать? Или не могу? Так, подожди. Допустим. А, -а, -а, а, -а вот, да, вот здесь. А я что-то как-то этот ступил. Вот сейчас она сама, да, выберет, какую активировать? Мы живы, значит, он в ловушке. Блядь, почему именно синюю? Не может быть. После всего случившегося сегодня, чего-то все еще не может быть. Эти плиты не горели многие сотни лет. Наверное, сработало исцеление. Они смогут удержать их реманом? Нет. Они давали силу Ахурам. Но теперь, когда они активны, мы доберемся до других земель. Если их исцелить он останется в плену, и мы выберемся? Да. Так, подойдите к световой платформе, нажмите Е, чтобы мы активировать ее. Так, так как мы начали все-таки с левого края, мы начнем, естественно, с левого края. Ой, она из-за ручки теперь держится. Я мы используем эти силы, чтобы добраться до земли? Да, эти силы защищали их Придется научить меня пользоваться ими Удерживать чтобы использовать силовую платформу Так, подожди, удерживается? А, вот и она Оу, нифига себе Охрененно Всё, да это как бы тренировка закончена Эрика, умоляю это было для тебя нахуй пошел народ в прошлом дерево слабеет это твои слова или ахримана где был армуз когда твоя мать ушла от нас где он был в час твоей нужды только я твой отец я твой король я бы ручкой еще помахал. Когда в следующий раз захочешь расположить к себе дочь, попробуй подарить ей пони. Апокалипсис все же не то. Он не может отсюда уйти из-за того, что ему овладела хрима. Ну, как бы это мое предположение. Поэтому он <связь> здесь. У нас есть одна из сил Армузда. Мы можем добраться до других плодородных земель. Идем. Если честно, я, наверное, пособираю беленькие штучки вне записи Потому что это отнимает много времени А теперь давайте откроем карту Вот, для активации следующей силовой платформы требуется 84 семечка То есть, чтобы их активировать все, нужно их все-таки собирать Ну, и здесь... Сколько здесь семян? 45, блядь, здесь 45, здесь 45 Ебануться а, сила элики, сила армузда, с... а, крылья армузда, дыхание армузда. Так, а, то есть вот силовую я открыл, потому вот эти две, но теперь мне нужно будет открыть вот эту, чтобы продолжить уже очищение здесь и здесь. То есть это все, в принципе, взаимосвязано. То есть прежде чем... Ну, все-таки красную я не зря открыл. Потом следующую придется открывать... Синее с зеленым Ну да, все правильно, сначала это, потом это Потом вот это, а потом вот это И потом мы его отпинаем, 170 Требуется 7. А, то есть на каждое открытие определенное количество Все, понятно Пойду я сейчас вот в эти три точки Дособираю, что можно А вы пока Подписывайтесь на канал, предлагайте игры для обзоров Ставьте палец вверх Спасибо, ребятушки, за все Пока-пока